Отлично. Молодцы. Ты мой хороший. А Аленка еще нет. Да, да. Ну-ка, давай. Покажи класс. Она сказала, что тоже. Два. Халявишь? Да? Да, по очереди ноги тебе а, тебя да. идут. Алина, молодец, уже плавно так получается, хорошо. Ой, да, и Аленка делала...